Знаете, всю свою сознательную жизнь я был связан так или иначе с деревом. В молодости, когда учился в институте, работал на деревообрабатывающем комбинате, разнорабочим приходилось подрабатывать. В 30 стал директором компании по производству деревянных службов. Затем было производство межкомнатных дверей, фурнитуры и различного рода, интерьерной мебели. Это были коммерческие проекты и достаточно успешные. Но, тем не менее, всегда хотелось чему-то отдаваться всей душой. Именно поэтому пару лет назад я полностью переоборудовал завод и решил заняться не просто деревообработкой традиционным способом, а моим мечтой было приносить в дома людей частичку добра, комфорта, теплоты и некую э, толику волшебства. В настоящий момент миссия моей компании заключается в том, чтобы создать такой продукт, который бы полностью сам по себе оставлял самые прекрасные воспоминания у родителей, у детей, хорошие воспоминания о детстве, о родительском доме, чтобы эта мебель была э, доступна в каждом уголке нашей огромной страны. Мы на рынке мебели с 92 -го года. И за это время мы накопили достаточно большой производственный и технологический опыт, который позволяет нам реализовать любые смелые мечтания наших родителей. Безусловно, за это время мы поменяли весь парк оборудования. И сейчас у нас оборудование европейских и японских производителей, которое позволяет нам применять в производственной практике любые инженерные решения. И, безусловно, мы уверены, что все наши технологические новинки найдут отклик в сердцах наших заказчиков. На фабрике «Манка» для детской мебели мы пользуемся услугами лицензионного технологического бюро, которое разрабатывает в течение двух-трех недель и представляет нам в качестве технологических разработок новые модели. Поэтому в результате раз в месяц мы обновляем нашу коллекцию. С моей точки зрения на первом месте стоит экологичность. Почему? Потому что все мы думаем о том, чтобы наши дети росли в экологически чистой среде. И даром мы имеем дачи, выезжаем в лес, за город. То есть все это связано с этим. В результате определенных исканий мы остановились на древесине буков потому что она наиболее полно удовлетворяет всем тем требованиям которые применяются детским изделиям то есть она идеально подходит для создания красивых прочных эстетических форм кроме того надежные крепежные механизмы немецкая фурнитура гарантируют прочность изделий и их многолетний срок эксплуатации в виде многоразовой сборки и разборки этих изделий. То есть, переезжая даже с одной квартиры или из одного дома в другой, вы всегда можете с легкостью разобрать наше изделия и использовать его в каких-то других условиях. Использование специальных красящих, экологически чистых составов на основе водных красочных материалов позволяет использовать любой цвет который более подходит для данного типа изделия. Все изделия перед тем, как попасть непосредственно к своим юным потребителям, проходят многоэтапный контроль качества. И соответствует ГОСТ, который распространяется на детскую мебель 16.731 до 2014 года. И соответствует требованиям качества по ИСО 9001. Данные сертификаты с классом безопасности Е1 позволяет нам говорить о том, что данная мебель с уверенностью может стоять в любой детской комнате и применяться в любых жизненных условиях. На второе место я бы поставил, наверное, комфорт и удобство. Это одно из важнейших качеств, которые учитываются в нашей мебели. На третье место я бы поставил, скорее всего, практичность. Практичность заключается в том, что практически э, любая женщина сможет собрать наши изделия. Помимо того, что у нас прилагается видеоинструкция, конструктивно наши изделия достаточно просты в сборке. И на четвертое место я бы поставил рациональность. В чем она заключается? Она заключается в том, что лишь мебель, изготовленная на автоматизированном производстве, исключает какие-либо ошибки и неточности. А краска роботом позволяет предоставить реальный гарантийный срок в виде двух лет и также постгарантийное сервисное обслуживание. Ассортиментный ряд магазинов позволяет обустроить детскую комнату любого размера и любого стиля подобрать под любой интерьер те необходимые продукты, которые для, с вашей точки зрения больше всего подходят для вашего ребенка. А отдел сопутствующих товаров позволит скомплектовать вашу комнату, точнее комнату для вашего ребенка, теми товарами, которые находятся сейчас в бренде, которые сами по себе вызывают интерес у ребенка, которые позволяют ему развиваться. Наша фабрика не собирается останавливаться на достигнутом и в ближайшем будущем э, планирует э, развиваться не только в городах-миллионниках нашей страны, но и у нас широкие планы на Европу, поскольку м, древесина бука является достаточно ценной породой и наши конкурентные цены позволяют нам ставить для себя далеко идущие план. Я думаю, все, о чем мы могли только мечтать, вы можете реализовать у себя дома.